Туда залетает доблеско очищены! Когда с подписчиками Снова на канале Добрый вещь с мемчиками Тут удар для да, максимален Если лайк подвезли Моментально ты заметишь Как твой песок стремится в он в твоей победе и Давай, если не гомик, пусть ремчик выбирай, пока я тут на микрофоне. Пожать как твой, дрожащая Очень я надеюсь, поделись еще весом, чтобы помочь мне туралею без. Всем респект, братва, с вами Мародёр 120 Гигабайт, и это девятый выпуск битвы с подписчиками. Замечательный формат, где вы присылаете свои мемчики специальный канал на нашем Дискорд-сервере, я на них смотрю, я на них реагирую, потом вы же сами выбираете в комментариях победителя. Лучший мем получает от меня подарок, игру в Стиме, и в прошлом выпуске победил у нас Рыбачок с замечательным мемом про золотую чашу, вот этим. Я решил продолжить челлендж, вы только посмотрите на это, золотая чаша просто не заканчивается, а она продолжает завариваться. Золотая чаша это просто что-то невероятное, у меня в квартире уже не осталось свободного места, смотрите, мы заваривать, это золотая чаша, целая банка. Этому городу нужен чай, ну что, попробуем? Всем золотой чаши бесплатно. И какой это сюжетный блокбастер, сука, золотая чаша. Как всегда лезем в список желаемых, выбираем игру, которая мне больше приглянется. Dark Souls 3, которая же, конечно же, я сейчас и подарю ему. Рибачучек, поздравляю с уловом. Магражор, 120 килограмм. Тарина. Сразу извиняюсь, ребят, что так долго не было выпуска, очень был я сильно занят, не было времени вообще записать, и, естественно, я за это поплатился тем, что у нас 193 новых сообщения. Вы не забывайте, пожалуйста, приходите на наш Дискорд-сервер, чтобы участвовать в этой замечательной битве с подписчиками. Жду от вас в ваших мемасах. Конечно, не забывайте делать мемы сами, потому что такие мемы практически 100%, если они уж прям не совсем отвратительные, попадают в видео. А мы с вами, наконец, начинаем. Погнали! Первый мем от Андреса. Умер один из богатейших людей Китая. Uh -huh. Основатель и глава крупнейшей в Китае онлайн-платформы по продаже и аренде жилья. Форс оценивает состояние uh -huh. 14 миллиардов долларов. Семья осталась без хуйня. Uh -huh. Без пья, uh -huh. ребята, это мы с вами тут сидим. А семья, я думаю, вполне себе нормально себя чувствует. И у них теперь до пья. Uh -huh. От кнопки что-то про собачьих. Суперман. кто? Что-то мне кажется немножко не докормили этого добермана, может быть им сходить куда-нибудь купить ему какую-нибудь более полезную еду, зачем они его кормят, муравьями что ли, не понимаю Кстати говоря, конечно же, опять я забыл и опять по традиции мы с вами будем оценивать каждый мем, который мне понравится, который заставит меня рассмеяться Сегодня у нас морковка, почему морковка? Просто потому что у меня больше ничего нет в холодильнике Правда, чуть-чуть. <смех> Дунгай утром проснулся с похмельем, такой, думает, надо водички сходить купить, не стал одевать даже свой костюм. Вызывает лифт, открывается, а там мужик едет наверх. Ну, что за дерзость? Хочу денег, миллионы, нужно дать тебе бабок донат. Сука, я так в жизни никогда не делал. Я, если байчу, то очень скромно, как девочка вебкамщица. Я уже совсем, телочка э -э -э, в самом соку 120 КГ. Вот смотри. Качаюсь ради тебя. А, какая умная собака! Но настоящий маленький четыроногий художник. Красиво! Красиво! Лайк like собаки. Я оставлю этой собаке 7 фалических морковок из 10. Опять я забываю про морковку, чтобы оценивать мемы. Артём, во время того, как будешь есть как СМР стримерша, постарайся не испытывать эрекцию. Меня зовут Серёжа. Да, я знаю. Меня зовут Артём. Здесь все в корне неверно. Когда я исполняю СМР поедание, то у вас должен быть стояк, не у меня. Сережа! Во время того, как Артём исполняет СМР стримершу, постарайся не испытывать эрекцию. Меня зовут Сережа. Я знаю Сережа, я так и сказал. Семь морковок из десяти. Не забываем голосовать! Здесь у нас на канале есть голосование за мемы, чтобы мне легче было определить, где гоня, где нет. В таком случае, как сегодня, например, когда у нас 193 новых сообщений это очень полезно. Вас грабят на улицу, просто скажите грабителю: я стример на ютубе. Грабитель поймет, что вы без работы и у вас нет денег. После чего вы сможете спокойно уйти. Все верно. Правда, пару раз я так говорил, мне просто попал давали, Потом еще немножко денег кидали. В принципе, все как у нас на стримах. Через несколько часов мне скинули мои первые 25 рублей. Я был так счастлив. Благодарил донатера 25 минут за каждый рубль. Выстала часть. Тут мне скинули до нас настоль... Рублей попросили благодарить за него 100 минут. Мне совсем не сложно. Но не прошло и пяти минут, как мне скинули тысячу рублей за тысячу минут благодарности. <ррщит> <ррщит> Гинеколог может нюхать, но не может есть. Доставщик пиццы. Но ну, я думаю, что если гинеколог вдруг все таки поест на работе то, что он может только нюхать, то он может спокойно устроиться доставщиком пиццы, главное, чтобы не совершал там ту же самую ошибку. Твоя просьба о имя аниме была услышана, поэтому держись, сделай как смог, надеюсь тебе понравится, но сперва ознакомься с этими картинками, чтобы понимать контекст. Имя Станда «Летающее пиво». Мародер владелец станда. Шо такое станд? Как будто я знаю, я аниме не смотрю, не знаешь, какой стан? Имя станда Киллер Кисик. Ванила Вэл владелец станда. Ладно, я постараюсь понять. Я должен спасти своих подписчиков, это мой долг! Киллер Кисик уже заминировал дверную ручку. Ну за старание, конечно, тебе лайк, но нихера я не понял. Объясните в комментариях, пожалуйста, если кто что-то понял. Сложно, непонятно. Ч ⁇ к чему-то... Б... Ну вы поняли. Эээ, что? Тайку... Блин, бы, блядь, пиздец, как бы я ее трахал. Мы поняли, что никто из известных людей такую херню, сраную, публично не несет. Поэтому я, ребята, никогда известным не стану. Волк не тот, кто за бачок кусает, а кто пацанов в беде не бросает. Я ставлю этот мем только из-за «Безумно можно быть первым», потому что этот мем должен быть в каждом видео. И не гайка, но жопу, у тебя мохнатая. Партолок 120 гигабайт. Как успокоить плачущее дитя? года, когда стану известным я свою собственную премию отец города 120 гигабайт, учрежу, учрежу, сделаю и буду вручать вот таким замечательным потянем. Семь отцов года из десяти. Ученые доказали, что съев удобрение, человек не станет добрее. А если человека из за любителей поедать чужие экскременты, возможно, для него этот день будет великолепен. Ты мне срёшь на грудь, это мой бальзам никому и понятный. А это что? Ой, это мне, наверное, доставка, да? Алло? А, да, сейчас вы это заберу, ага. Доставка. Солян. О, мне привезли мою еду, которая заказывает рекламу. Это реклама интеграция, хуйня. Сорян, опять доставка во время записи, конечно же. Хорошо, же еще. Я лежу, читаю. Комары зуб, пока я выключу свет. Да, жизнь, кстати говоря, почему они никогда, когда свет включен, к тебе не подлетают? Может быть, мы и вкуснее, когда мы спим? Именно поэтому нас монстры в ночи пожирают. купил воды продуктов в продуктовом магазине Ксюша. Ксюша. Шесть ксюши из десяти и Ни одной пьюши. Ну их правильно, жопой надо в другую сторону стоять. Она жна. Для чего нужна, такая мягкая? Для амортизации. Давай заглянем, я со здесь стремит игры. Жизнь, а вы что вы думаете, почему туда Вани пошел? Сейчас Вани у нас подкачается, обретет свою прежнюю форму, которая у него была в лучшие времена, и начнет зарабатывать миллиарды на Твиче. Давайте пожелаем ему все удачи. Как затроллить чела? Это нечестно, между прочим. Это не троллинг. Это на Можно первым. Ладно, лайк поставлю. 8 морковок из 10. 13 человек по-моему, меня на это попал, 100%. Так это не мем, это же заставка Твича, нет? Я, вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, смотрю, как кто-то донатит стримеру несколько моих зарплат. Так сам задонать, если ты после работы пришел. Сидит, смотрит, принимая участие. А это изи бай бэдж! Интересно, а слабо кому-то мне задавать тысячу рублей? Вот реально, пацану. Вот по чесноку. Магазин Nvidia. Это майнеры, что ли, в очереди стоят? Маски носить надо, маски надо носить, носить маски надо. Понимаешь, надо носить маски. Обязательно, сука. На битву с подписями. Битва с подписями. Вот у него есть дырочка, которую надо вдуть. И вдуваешь. Типа вот эта его дырочка, да? Что мне с этим делать? Ага, три морковки, вялых, жухлых, из десяти. И зачем я пошел в патологоанатомы? Как же я устал, надеюсь, поездка на море поможет отвлечься. Поездка на море. Там еще запах стоит великолепный, М -м -м, прям как на работе. Соседи утром, надо свести стену, где кувалда. Игорь, у нас же нет стен, ты постоянно их сносишь. И снова строю. Иген, Игорь, выпей меня ночью на нашей скрипучей кровати. А ты будешь кричать, как кабан. Обожаю тебя. Пойду на ребенка, что бродал. Типичные соседи любого человека. Еще надо не забывать покатать шары и по полу. И музыку, конечно же, послушать погромче. Серьезно, пацаны, мы недавно на стримах пришли к выводу, что у всех есть... Соседи сверху, которые пьют своего ребенка. У вас есть такие? Напишите, пожалуйста, комментарии. По факту бля, баунти с ананасом реально дерьмо. Бля. Баунти только. Баунти с, с ананасом? Все остальное не баунти, не может причисляться к чему-то нормальному. Какой нахуй ананас? Бля? Какой нахуй баунти, баунти с ананасом, баунти дорогой? Ананас. Нахуй. Где ты нашел баунти бля, с ананасом? Я родился, баунти был с кокосом. Бля. Что за баунти с ананасом? Что за бред? Баунти с ананасом есть баунти с ананасом. Райский ананас, ограниченная серия. Так, то есть она с кокосом и ананасом? Каканас! как, как ты этот, этот ивент мимо меня прошел, никогда я вообще в жизни этого не ел и не видел. Но да, извращение похлеще, чем пицца с ананасами. Мальчик, тёлка, баба, мужчина, девушка, женщина, алкаш подъезда, мадмуазель. Алкаши такие услуживые, просто потому, что хотят от вас денег себе на бутылочку. Примерно то же самое, что и со стримерами, да, мои джентльмены, мадмуазели? Арматура скинула мем. Какая цация? Сука, у уни... него... зато какой. какое нам показать, а нам показать, интересно же. Хотя если бы он здесь был, я бы тогда этот мем не ставил. Четыре вот таких морковки за этот мем. Вы знакомы с психососастикой? Да? Нет. Конечно. Вы что, не знаете, что такое психососастика? Игра выиграет, ты сосешь, а потом психуешь. на меня очень похоже. но я это видел. Это поляки. Никогда не покупайте заквас. Я не помню, что это такое. Короче, ну, чувак купил, курман. блин, а что такое? за заквас? Да я посмотрю. Заквас буро-чанный, во матч это свекольный сок, ребята. А почему сок-то так? Ну я не понимаю. Но это, конечно, полный тред. Смотри. Везде, вообще везде какая невероятная, невероятный, два лампа, на лампе, два шестка, ну отсюда ты хотел их сломать, ведь себе купают что-то нормального, откуда, почему так много из такой маленькой бутылочки, бедный поляк, или как бы сказал, поляк, бедный поляк. Приключения игрушек, забытых детьми в Америке. Приключения игрушек, забытых детьми в России. Зато этот зайц наверняка много и интересно путешествует. Попыт большинства мой попыт. Бумерский попыт. Вас с детства детишки приучают к этим цветам, чтобы вы могли различать потом какие таблетки когда кушать. Понимаете, зумеров уже готовят быть бумерами. Simple-timple круче. Нет! Попыт круче! Ты вызвал лифт, а я там. Твои действия. Бежать на хуй! Uh -huh. Бежать! Нахуй! И я убегаю по лестнице и больше никогда не использую лифты. А он там просто еды, что ли, кидал. Зачем он ей еду выкидывает? Надо убегать еду едой, а не выкидывать ей еду. Дурак, что ли, совсем? Она же потом придет за добавкой. Я заикаюсь, и я не слышу, как я з з so <laughs> <laughs> Я видел э другой мем с этой тёлкой. Нашел вот это идеал просто. Я заикаюсь. И это стало поводом для моего бывшего молодого человека Называть меня ущербной Три года назад На самом деле, конечно же, я смеюсь не над тем, что она заикается Это ужасно, это большая действительно проблема и серьезная Смеяться над больными плохо, ребята, так не делайте Я смеялся не над ними, а просто потому, что у меня зачкотало в яичках Люди, которые ростом ниже 170 сантиметров, какого вам быть меньше, чем член кита? Слава Богу, я больше, чем член кита! А ты больше, чем член кита! Я снова забыл про морковку, что мне с ней делать? Зачем вот такое видео показывать мне аэрофобу? Я летать боюсь! Не надо, пожалуйста, такое показывать никогда! Больше. Ладно? Андрес, мой внутренний арафо осуждает тебя за этот видос. Я купил бигмак без мяса, потому что я вегетарианка. Я купил такой вот компьютер, но без материнской платы, потому что я приемный. Я им сосиску, но такую, потому что я жирный. 8 морковок из 10, кстати. То есть вы пришли в суд. Подали иск о расторжении брака, потому что ваш муж съел ваш бургер? Ну, это уже не первая ситуация, это наш... Муж просто заботился о ней, чтобы она не разжирела, и он ее потом не бросил, а она потом не рыдала, и никому была не нужна, потому что была бы уже жирной, а она, мразь неблагодарная, с ним разводится. Так, это все, ребята, это... Все! Только хочу сказать, во-первых, большое спасибо всем за активность. Но, ребята, я вас умоляю. Я вас умоляю. Всех молю на коленях. Не кидайте хуйни. Очень много было хуйни, очень много отфильтровано. Я это видео записывал. 1 час, 12 минут. Посмотрите, сколько оно идет. 193 сообщений. Посчитайте количество мемов, которое попало. Умоляю вас. Дать что-то годное. Мало также было самоделок, но они были всем, кто их сделал. Большое спасибо. Не забывайте, ребят, голосовать в комментариях, выбирать лучший мем. Ставьте лайк под этим видео. Конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!